Шкода Фабия 2006 год Сделали Человеку запасной ключ С иммобилайзером Ну к сожалению Шкоды не оказалось заготовки Вытащили на Volkswagen. Чип поставили итальянский. Вот как он заводит Все работает, заводится Едет Будет и дальше ездить